А все это энергия. Для всего этого, для работы вот этого всего сложного механизма нужна энергия. Если у вас есть проблема, значит где-то у вас убегает энергия. Та, которая нужна вам. Так которая должно пройти по телу, а она куда-то раз и побежала во все стороны. Понимаете? Туда каналчик, сюда каналчик. Туда, туда и потом у человека что-то сидит, но только потухший. Сил нет что-то делать, что-то творить. Какое там кому-то помогает, что-то сделать? Самому бы помочь, да? Глаза открыть. И наша с вами задача, помочь этому телу, не мешать восстановиться. Понимаете? Просто не мешать ему.